Так, Давид тоже руки мой. Сейчас покушайте. Вот полотенце. Так, крошки покушайте с котлеткой. А как он от томата ходит? Не ходит. Да. А кто Я. Давид принес. Крошки с котлеткой. Крошки с котлеткой будете кушать? Любите, нет рошки то а моя мама называет их макарон. Макароны? А Моей, ей даже девять слова нельзя, и не раковина сказать. Чего нельзя? Раковина и девять. Почему? Почему? Не знаю, не любит эти числа и буквы. Да? Да. А чем она вас балует? Чего кормит? А. Иногда тупо. А так? Сейчас. Котлетки. Макаронами кормит? Да? Вышешь? Mm -hmm. Хлебушек будешь? Ты слева будешь кушать? Ловить да бошки? Конечно. Конечно. У нас все слева кушают. Ты пришел ко мне, будешь слева кушать. Не будешь? Да, не хочешь mm -hmm. А мама пирожки стряпает у тебя? Да? Где? Не мама, а бабушка. А мама не стряпает? не балуют ну иногда вообще иногда а ты какие любишь повидло повидло конфетка угу. и соческая чипс ну угу. а пиццу любишь так. Кушайте. чай вам надо чай будете сладкий угу. я обычно в чай добавляю весь сахар Весь сахар? Сахар надеюсь, тут И... может быть дурак. Как а у тебя потом это попа не слипнется, если весь добавишь? Ну не весь. Вот такого. Чуть-чуть, да? Мама? С холодного доша была? Ой, ничего себе. А мама у -у -у. тебе что, ничего не говорит? Так много Нет. нельзя. Нет? Пей, говорит. У -у -у. Ух ты. Ну ты даете. Нельзя так много сахара. Потом болеть будете. Что, с холодной водой разбавлю, наверное, да, вам? Ну, что-то с, с кулера, Ты знаешь, сладкоежка еще, да, Богдан? Да, говорю, ходи. Мама, вот так сладкоежка, на. Покурт-два. Да, покурт-два ты ешь, ладно? Дай, Чтобы мама не давать, да? Да, чтобы маме поросенку только о том было. Смотри, он всегда вот так показывает. Мой котик Да. показывает. У тебя есть котик дома? Есть? Маленький. Да. Как так зовут? Вас, только... только как? Как зовут-то? Девочка. Девочка? А -а. У нас мамочка. Ладно, все. Так, кушайте. Девушек видео делай. Вкусно? Нет. Ой, сладкая сладкоежка уже, сладкая. Ты вот давай, когда это доешь, а потом сладкое будешь, ладно? Вот так у нас делают. Сначала доедают, а потом сладкое, да? Конечно. Потом это, А у нас да. как раз, скажи, в школе тоже, тоже было, это, кабинетка с ложками и с подливом. Сегодня? Да. Смотри-ка, я как в школе сегодня приготовила, да? А, -а, -а. а с подлива имеешь Там еще и огурчик был. Свежий? Вкусный? Я люблю огонь. Вообще красивый котик. Красивый он у нас. Ага, мне тоже очень. Столицы? Нет, купили, купили. Тигруля он у нас. Он этот шотландец, мальчик. Шотландская порода. Шотландец. Шотландец. Шотландец. Шотландец. Да, шотландец. Шотландец. Шотландец. Шотландец. Во, правда. Шотландец. Шотландец. Шотландец. Да. Ай, короче, купил штатландец. Шотландец. Мама. А. Ай, ну там что? Он, он не такой ты, незаметный, только да? в тут сидел, плюс. Шустрый мальчик, да, а. ты то бери, хочешь забыть, да? Не хочешь? Потом быстро проголодаешься. А ложку зачем поддержишь? так держишь? Так удобно, что вон так. Нет, да. просто. А. Упал. Упал. В больницу есть. Рукай? Сегодня? Нет. Давно уже. А -а -а. И так удобнее, да? Да, у меня сильнее уши было. Ой, ой, ой. он такой лав... быстрый. А -а -а. Кошка ведь? Кот ведь? А. Мушка летает? А, ладно. Эти мухи с полезной залетают. Сейчас тепло стало и все залетают да ну, похлопать там. надо похлопать надо да дарина всем доброе утро друзья мои девочки собираются в садик она и все она и проснулась я вон проснулась. идет она солнышко мое ласточка мамина. кофту уже напряли ласточки нет иди горшочек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 Гамашки оденешь? Да. Ну ладно, та, еще надо колготки одеть. Да носочки. Жарко будет? Да, да. Теплые. Давай штанишки оденем лучше другие, ладно? Да На улице одену. тепло сейчас? Хорошо? Давай. Я хотела, за, я хотела заснять, как там... М, ба, э, барсик. Все, Барсиком. Там тигруля играет с ножками у Таринки. Он все время так там, там Нашла свои штанишки? Как выспалась? Хорошо? Выспалась? Не, Потому что сегодня фотографироваться будете? Платьишко оденешь ведь? Там же у тебя платьишко лежит. Так зачем сказать? Ты можешь сразу одеть, ну на зарядку сходи и плачевку оденешь. Надо, давай еще. Давай, давай. Мама, будешь? В сади хотите, да? да? Сильно. Сильно? Да, да. Ты хотела перемещать, потому что ты на учетчаточке там есть... Играете? Да, я хотела... Я хочу и питать еще, потому что, какая мама. У да. тебя воспитатели хорошие? Да. Да, молодец. Мама, меня и ругают. Еще ругают. Что это? Амину, Амину ругают. Амину <соскоп> ругают? Кто тебя ругает, солнышко? Мальчик. А мальчики. Мама, тогда... А что они мальчики это говорят? Мама. Подожди. Че мальчики тебе говорят, солнышко Летающим. дерутся мальчики-то у вас больно маленькие, чтоб с тобой ругаться. Ты ведь сама можешь им сказать нельзя ругаться. Ты же умница у меня. Можешь так сказать? Не будешь так говорить? Папа. Ты мне покажи мальчика, я ему. буду Зачем? А, а, а что дома-то? Сегодня фотографироваться будете? Красивые фотографии будут. Ты платьишко у тебя там платьишко э -э у нее есть платьишко там? Желтенькое, это красивое, тепленькое. Она же не будет стоять, она будет сидеть. <связывая> да, ты вот будешь стоять у нас. Да, Даринка, Марда, мандаринка, мандаринка. Да, конечно, покажем, да, фотографии. Да. Красивые должны быть. А тут амина... Нет, Амина красиво стоит у нас, умеет фотографироваться, да, солнышко. Вот на да. Вот вот, да и улыбаться обязательно вот вот. а, Динару, покажи, как ты будешь стоять сюда повернись ну, ну ладно, а как улыбаться будешь? Не как не знаешь, вот как сейчас улыбаешься, так и улыбайся красиво же Давид проснулся, уже оделся. Дюмайся, зубки почистить, сынок.